Как себя вести, если вы поняли, что брак не самый удачный? Тот же случай, например, и со мной. Да? Есть великолепное предложение христианства, смирение. Я объясняю, почему. Значит, в мире есть понятие карма. Если вы становитесь инициатором ухода, неважно, мужчина вы или женщина, то в следующей жизни за это придется заплатить. Поэтому есть только одна возможность заплатить долги, это исчерпать те страдания, которые связаны с тем человеком, который подвела вас судьба. Смотрите, я вам дам знания, как правильно делать выбор, но судьба хитрее, чем эти знания, потому что когда к вам подводят с этими знаниями, которые вы уже имеете, человека, судьба что делает? Срывает крышу и заставляет вас принимать решение не на уровне знания, а на уровне чувств. Абсолютно да или нет? Абсолютно. Да, вот. Это со мной, взрослым человеком, происходит, уже даже знающим, что такое, что такое знание и какова их роль. Вот когда есть лечение. И я вижу в этом судьбоносное, называет роковое влечение. Я перед этим человеком имел задолженность, или он передо мной, в той жизни. И мне нужно нести определенную роль, связанную со страданиями и удовольствиями, которые я еще не исчерпал. Поэтому еще раз, смотрите, если неудачный брак, то надо эту чашу спить до, э, до конца. И быть может, обратить внимание, человек, который вызывает у вас раздражение именуется женой или мужем, и вы исчерпаете страдания, э, в какой-то миг он вдруг станет источником наслаждения. Да, такое может быть, потому что, смотрите, о чем говорит Восток. Человеку в течение жизни дано строго, строго определенное количество страданий и наслаждений. Так же, как и вдохов, выдохов и слов. И когда вы количество страданий исчерп, исчерпаете, Тогда тот человек, которого вы не любите, вы может, может стать для вас самым дорогим. Наоборот, если вы очень любите человека и чувство удовольствия исчерпали, который по карме вам, а карма – это заслуги и недостатки прошлой жизни, тот человек, которого вы обожаете, можете возненавидеть. Поэтому христианство в этом плане э, тактическую проблему выводит на уровень стратегии. Она говорит «смиритесь». И вот это смирение приведет вас к решению этой проблемы, то есть решит стратегически. Смиренное служение человеку, который вам неприятен, как минимум даст вам возможность в следующей жизни с ним не встречаться, а как максимум может привести к тому, что вы вдруг его полюбите, потому что исчерпан будет ресурс ненависти к нему. Итак, смирение.